смогу ли я повлиять на избавление от зависимости сына всего хорошего вам и вашей семье когда человек спрашивает у меня то скорее всего он ждет что я ему отвечу в виде какой-то эзотерической практики такая практика действительно существует она называется вымаливание но смотрите здесь необходимо четко для себя понимать вы сына своего разделяйте с привычкой или привычка и сын это одно и то же В случае если привычка и сын стал одним и тем же то тогда скорее всего вы ему помочь не сможете в случае если вы разделяете этого человека на человека которого вы знали без привычки на и на человека которого вы знаете с привычкой то возможно вам поможет мой метод который сто ну наверняка подействует на такого вашего близкого человека Итак. Первое, что необходимо сделать, необходимо в воспоминаниях разделить вашего ребенка и сказать, вот, представить с одной стороны, с левой или с правой находится человек, к которому вы хорошо относитесь и говорите, ты мой сыночек, ты мой зайчик, ты мое дорогое существо, ты мой самый любимый, мама тебя любит, представьте его маленьким или выросшим, но так, чтобы у вас появились хорошие чувства. И представьте рядом второго человека или второе существо. Такое второе существо, это существо, у которого есть привязка. И второе существо, начните его ругать, это существо, и говорить, что ты пристала к моему ребенку, сколько это может длиться, как же ты задолбала. После чего обведите, как я обучаю это делать правильно или запечатайте, как я обучаю это делать правильно на первой ступени в школе Кайлас. После чего из вот этого запечатанного мира вытолкните плохую привычку или вытолкнув за пределы энергетической ауры, соберите это все и сожгите на свече. Вот таким образом вы сможете эффективно помочь. Сколько делать? Если час каждый день, то на протяжении одного месяца будут стопроцентно... Уникальные, великолепные результаты. Также очень много об этом я рассказываю на первой ступени.